20 ноября прошли досрочные президентские выборы в Казахстане. В них приняли участие практически 70 процентов избирателей, это более 8 миллионов человек. По итогам голосования победу одержал действующий глава государства Касым-Жомарт Такаев. Недавние выборы президента Казахстана завершились его уверенной победой и